Приветствую вас, друзья, с вами Тема. И у нас сегодня, в принципе, завершающий выпуск Нашей рубрики Сегодня у нас с 1000 рублей Казино Вулкан Играем мы на другом слоте Кракекс И сразу же моментально выбиваем бонуску А я вам напоминаю, что ссылочка на данный слот Находится, как и всегда, внизу в описании Что ж, поехали Угу, ну да, с такой ставкой В 90 в принципе, ты много не получишь Но хотя бы её отбили Окей, пойдет. продолжаем, продолжаем, продолжаем Эх, думал, сейчас вторая бонуска залетит, но нет Немножко не хватило, к сожалению Так, черный ход хотел создать несчастье, Но получаем мы 360 В принципе, неплохо, я доволен угу. Ну, такое Может попытаться повысить ставку Да, давайте, пожалуй, так и сделаем Поставим уже 135 И продолжаем Не зря, не зря, друзья, это сделал Словили мы очередную вонскую лайк За такую интуицию а мы идем опять-таки по нарастающей. Угу. Опять-таки просто пока что отбиваем ставку. Окей. Еще 135 сверху получаем. В принципе, пойдет. Окей. Вот уже получше дела идут. Эх, стоило до конца кнуть свою линию. Ну ладно. Ладно. Пойдет и так. Опять-таки меняем наши ставки. Повышаем, точнее уж их. Ставим 180. Благо бабки позволяют это сделать бабуля тоже позволяют ах да друзья касаемолота ссылка то находится внизу в описании но там находится еще одна ссылка ведущая уже на мой телеграм-канал где есть эксклюзивный контент халява розыгрыши все что душе угодно пожалуйста переходите подписывайтесь и следите за новостями участвуйте в розыгрышах и будьте счастливы разумеется будьте счастливы как и я получаю очередной косарь Угу. Вот теперь можно опять повышать ставки Ставить уже 270 Нет, 450 даже Че мелочиться, играем по-крупному И это приносит свои плоды Ну-ка, ну-ка, ну-ка Так, я швально смотрю Да, друзья, 5-600 мы еще получаем Лайк за наш первый занос Такой более-менее крупный, подходящий и очередную бонуску Которая нам принесет Можете написать сразу в комментариях Потому что ставка у нас уже относительно не маленькая угу, Получаем мы два косаря На этом не останавливаемся Получаем очередные два косаря Мне кажется опасность вот тут вот будет нас поджидать Поэтому мы сейчас жмякнем на последнюю печку Поймем какой же я дурак И заберем наши 6700 Заберем, ускорим и продолжим Угу. Ну ладно. Так, давайте-ка опять-таки поменяем наши став ставки. Поставим ставку в соответствующую нашей сумме. Угу. Поймем, наверное, что рановато мы так сделали. Ну да ладно. Пока бабки есть, можем. Можем играть. Точнее, как играть. Сливать, разумеется, сливать. Надеюсь, что сейчас мы все отобьем. Будет куда лучше, если вы тыкнете большой палец вверх Мне на удачу Окей, неплохо, 4500 Залетает к нам Ого, даже так Нормально Слушайте, 13500 и 4500 Вы сами все видите, друзья Вы сами все видите У нас уже почти 30 тысяч А напоминаю, напоминаю Начинали мы с тысячи Ведь у нас был завершающий выпуск с 1000 рублей в казино Вулкан И сейчас наш баланс составляет уже 30 косарей. Ну, почти. Скоро времени так и случится. скоро времени все 30 косарей будут уже у нас. А пока что. Спешить нам некуда, можно поиграть, подслить немножко. Угу. Не хочет больше нам бабуля бонуски выдавать. Ну и ладно, обойдемся без них. Так, что-то мы много сливаем, Мне нравится мне уже это. Давайте поставим максимальную ставку и начнем отбивать все то, что мы слили. И сразу же натыкаемся на очередную бонуску. Как же меня поднял ставки? Так, идем по порядку, по нарастающей. Получаем 9 косарей за это. Угу, даже получаем еще 27 косарей за это. В общем-то, 36 тысяч, друзья. Там двушка и там 36, вот и наши 38 тысяч. 60, 60 косарей у нас уже. Вот он. И 60 косарей. Вот он и 80 косарей. На секундочку задумался. И понимаю, что мы уже к сотке приближаемся. Надеюсь, что сегодня добьем. Можете написать в комментариях ваши предположения. Получится ли у меня добить до сотки или нет. Само уж интересно стало. Да Думаю, да. Идем мы, ну, в принципе, неплохо. Остаются нам сущие копейки. Колобки, конечно, немножко не так расположились, но пять свои не принесли. А что принесет нам очередная бонуска? Угу. Ничего особо она нам не принесет, я уже это вижу. Да, ничего особо нам и не принесла. Ладно, продолжаем. Очередная бонуска, друзья, к нам подоспела. Давайте вы нажмёте на большой палец Пожелайте в комментариях мне удачи И 100 тысяч нам все таки залетит 18 косарей прилетает И да, и да, друзья, 100 косарей у нас уже есть на счету И даже больше 27 тысяч плюс Все. Сложно, вот теперь сложно стало считать Охренеть Просто охренеть Пять, мать его, из 5. Пожалуй, это лучшее завершение данного выпуска. Да и, в принципе, данной рубрики. Поэтому это станет последнее. Это точно станет последний выпуск. 90 мать его, тысяч. Только что. Вот вам, как порой случается. Я сам в шоке, честно говоря, друзья. Аж словарный запас немножко потерялся. Мой где-то. Это было. С тысячи рублей в казино Вулкан. И получаем 180 косарей. Я думаю, что то, что а, это заслуживает лайка. Вот такое вот <печальное>, печальное завершение данной рубрики. Просто я в шоке до сих пор пребываю, друзья. Что ж, ссылка на данный слот находится, как и всегда, внизу в описании. Не забывайте, не забывайте, это важно, подписываться на мой телеграм-канал, ставить большие пальцы вверх. С вами был Тёма, и на этом я прощаюсь. Удачи вам, друзья.